добрый день дорогие друзья сегодня у нас видео такое вот небольшое о том как хранить рамки многие задавали вопрос вот, как хранить рамки. что делаю я чтобы не завелась искровая моль они у меня хранятся вот так вот в корпусах. Там еще корпуса стоят. Вот тут у меня рамки ну, более-менее отобраны, подписаны, чистые, которые не откачаны. Здесь у меня перга. Малометки. Вот это уже на весну у нас пойдет. Вот. А тут ну, так, тоже маломедочки, которые после откачки сухие и после откачки еще так и вот добрался я до первого корпуса и сюда в вот первый корпус я поставлю бутылку с уксусом Открою сейчас я принес уксус. Так, а где он у нас? Вот принес уксус столовой 9%. У него, ну вы знаете, запах какого уксуса. Вот он будет выветриваться потихонечку. Вот я так набломил крышечку. Вот он будет выветриваться, стоять. Вот здесь вот. Бутылка будет стоять. И составляю обратно корпуса, составляю обратно корпуса и накрываю все это хозяйство. полиэтиленом полиэтиленовой пленкой вот так вот это будет выглядеть и одевается крыша Здесь уксус в принципе запах уксуса будет везде проникать и соответственно рамки будут хорошо сохраняться Потому что там все равно еще есть остатки метку. Вот получилась такая пирамидка. Литки закрыты. Ну что, вот, сезон окончился. Ну, слава богу, что так. Всем всего доброго. Спасибо.